Здарова парни, с вами как всегда Магивара. Добро пожаловать в новое видео по Брала Старсу Это срочное включение на испытание по блингам Добавили недавно это испытание Буквально вчера новое обновление вышло Кстати, посмотрите повтор нашего боя Посмотрите, что же тут творит Вольт Он уничтожает, изничтожает противников Ого! Еще плюсом ко всему добавили эти таблицы По урону, по киллам, по помощи Супер! Мне кто-то лайк поставил. Смотрите, справа вверху горит. Вот, мы делаем первую, кстати говоря, победу. И мы сегодня будем получать бесплатно блинги. Вот, куча наград просто захаваем бесплатненько. Вот за этим мы сегодня и пришли. Охотиться за блингами. И, кстати, смотри. У нас максимум 7000 доступно. А вот нам они все равно зачисливаются. У повтор, кстати говоря, буду я показывать. Э... Только повтор, короче. И в этом бою я был только лидером по урону. Вот, и хорошо. Ну, почему-то звездного игрока мне не дали. Снова мне кто-то лайк дал. Спасибо большое. Еще плюс блинги. И смотрите. А, что бы хотелось сказать. Видите, у меня пропали абсолютно лаги. Красиво, кстати, завершил бой. Абсолютно пропали лаги. Просто потому, что я подключил... DNS сервер немножечко другой Из-за этого я стал э, Заходить в Brawl Stars Без VPN и без ничего Просто вот подключаю там в настройках Если вы хотите, я могу поподробнее вам объяснить Как это работает в следующем видеоролике И вы также можете заходить Если у вас не заходит, потому что вы в России или Белоруссии вот. И вы будете потом заходить Спокойненько, как и я Без всяких VPN, без лагов, без задержек Хорош, Мортис Я снова, кстати говоря, лидер по, ур по урону Помимо того, что я болтаю, посмотрите на экран. Я все время практически лидер по, ур по урону. Это, это здорово, кстати, да. Ого, это мой, кстати, момент. Минус 2 сразу даю. И почти минус тик. Здесь тоже лидер по... А, нет, здесь и по победам, здесь и не по урону. Звездный игрок. Ого. Круто. Рассказываю, как у тебя вообще ощущения по этому новому обновлению. Что-то тебе понравилось, что-то не понравилось. Пошли дальше на Прайпер же. Мне, честно говоря, пока что вообще абсолютно без разницы. Вот. Главное, чтобы можно было без проблем хотя бы заходить в игру. Ух. Иначе ну это будет проблема, если мы просто потеряем возможность заходить в игру, в любимую, у которой я уже играю практически 5 лет. И просто так, не знаю, из каких-то там властей, политики который вообще никак не причастны к игре Просто Ну это бред Все, я решил просто на папер Все испытания практически пройти И лидер по урону тоже 51к 52 51 тысяча урона на Пайпер В кристаллах Неплохо и, кстати, блинги нам уже дают по 200. Это круто. Так, ну давайте я покажу вам каточку целую под конец, чтобы было немножечко интересненько, как все-таки я играю, как, что, скилл какой у меня на данный момент есть, нет? Вот. Что же еще сказать? Стич. Против нас Стич играет. Я взял, кстати говоря, по гаджетам э, На видимость гаджет И на скорость Если интересно Поэтому вот видите, виден этот Мэг Мэг, Мэг Кстати, Мэг, она же сейчас уже все Как робот постоянно будет появляться В самом начале Поэтому вот такие вот дела Она поэтому вот так вот сразу и бузит На роботе Немножко напрягает ну, что-то не ощущается давление особо, потому что там плохо отыгрывает эм, вольт противников. Поэтому такси. так все. Так, наконец-то мы сломали робота Мэг. Надо помочь было Морти справа. Блин, это, это деревья мешают. Надо бы подраскрыть. Ай, блин, не успел. Ну, мы пока ведем. 8 гемов у нас, 3 гема у противников. Хорошо. Покажу. Плохо, что у гемов гем 9 штук у Мортиса. И... Ой, хорошо, мы забираем гем. У меня 4. Просто съедают Монетками Убивают а, Давайте по Нанесем урона Чтобы точно быть Лидером по урону Я что-то не попадаю вообще Бум Найс Мы выиграли этот бой И сколько у меня урона Только тут момент Кстати Момент Мортиса Моего тиммейта Отличный момент Странно конечно Работает И у нас 43 тысячи Найс, nice, неплохо. Звездный игрок Мити. Давайте. Смотрите, какая у него горит просто лайк. Неплохо, видели? Мне нравится очень сильно оформление в конце боя. В общем, ребятки, если вам понравился этот видеоролик, мы получили все, что хотели. Спрейчик все остальное. Если понравился видеоролик, ставь лайк, подписывайся на канал. Хорошего дня, пока!